Всем привет! Сегодня рассмотрим поистине интересный проект под названием CoinW. Но сначала давайте разберемся, что это за проект в целом, в чем состоят его главные особенности и почему он так меня заинтересовал. Coin – это интегрированная торговая платформа мирового класса, которая предоставляет спотовые, фьючерсные и другие услуги глобальным пользователям. В настоящее время Coin насчитывает более 6 миллионов пользователей по всему миру, занимая восьмое место среди глобальных бирж. Поговорим о самом главном – о токенах. В их особенности входят четыре новаторские функции, а именно двухсторонний позиционный механизм, удержание длинных и коротких позиций в двух направлениях, которые одновременно устанавливались независимо друг от друга. Это все делается для того, чтобы легко улавливать торговые возможности и разумные контрольные позиции. Предварительный тейк-профит, стоп-лосс Предварительная настройка тейк-профита и стоп-лосса перед открытием позиции. Это безопасно и стабильно. Вас ждет более точный контроль рисков, свободный от постоянного наблюдения. Один клик способен на многое. Сделайте всего один клик, чтобы изменить порядок в точке взлетов и падений. Нажмите, чтобы ликвидировать. Ликвидация всех позиций сразу. При быстром выходе прибыль берется, а убыток прекращается. Ведь так как рынок быстро меняется, необходимо уметь принять быстрое и верное решение. В настоящее время CoinW обладает финансовой лицензией MSB в США лицензией MAS в Сингапуре и другими лицензиями финансового регулирования во многих странах и регионах. Он работает в соответствии с требованиями для обеспечения интересов пользователей. Техническая команда состоит из представителей Alibaba, Oracle, Google и индустрии финансовых ценных бумаг и обладает передовыми технологиями. На мой взгляд, это важный фактор, показывающий всю серьезность проекта. Говоря о еще одной особенности проекта, важно подчеркнуть, что CoinW первым в мировом списке многих перспективных проектов на ранней стадии, которые приносят высокую прибыль инвесторам. Разработчики непрерывно работают и ведут свою деятельность на бирже и в сообществе. Coin CoinW предоставляет инвесторам более безопасные, совместимые, эффективные и удобные услуги по торговле криптовалютами и производными финансовыми инструментами. Как мы помним, 2021 года DeFi, NFT, Метавселенная и другие концептуальные валюты взорвались. Благодаря строгому отбору проведенному исследовательским институтом CoinW, CoinW запустила множество высококачественных проектов большинство из которых являются первыми в мире. Поэтому многие из их пользователей получают значительную прибыль на более позднем этапе с огромной вспышкой. Итак, теперь поговорим о не менее важном аспекте – выгода. Монеты предоставляют пользователям CoinW множество преимуществ, таких как право на подписку, а также лотереи на участие в фанз более высокие проценты заработка, квота для первоклассных проектов, инвестированных в фондом CoinW, приоритет участия в мероприятиях и многое другое. Поэтому советую вам поближе познакомиться с проектом после просмотра этого видео. Также важно отметить, что монеты могут быть получены только пользователями глобальной экосистемы в качестве подарка от CoinWeek. Раз уж мы заговорили о том, как получить монеты, то вот вам большая инструкция откуда их брать. Получите монеты от KYC, первый депозит, первую транзакцию и депозит в указанной валюте. От первой транзакции спот или фьючерсов, торгуя в указанной валютой и ежедневной транзакции. За первое приглашение, ежедневное приглашение и вход в систему. Из красных пакетов CoinW ежедневной миссии в центре миссии, лотерейных игр и воздушных десантов от заработка CoinW, Дополнительный плавающий курс. Вы можете использовать валюту проекта, если хотите стать VIP-участником CoinW Research, чтобы получить ранний доступ к данным исследований валют. Также монеты послужат вам ключиком к получению дополнительных услуг и скидок, участию в лотерейных играх CoinW. И последний на сегодня аспект, который я хотела бы осветить, как проводить операции на платформе CoinW. В настоящее время Coin открыла платежные сервисы по кредитным картам во многих странах по всему миру, чтобы помочь пользователям использовать фиатную валюту для покупки криптовалюты. Кредитная карта Visa поддерживает фиаты, включая доллары США, евро и британские фунты стерлингов. Чтобы купить крипту, вам необходимо войти в учетную запись Coin и нажать «Купить криптовалюту». В строке меню в верхней части главной страницы выбрать сумму монета, законная платеж средства и способ оплаты и нажать кнопку «Заказать», чтобы перейти на страницу оформления заказа. На странице оформления заказа нажать кнопку «Купить», чтобы произвести оплату. После завершения оплаты и прохождения проверки личности вы можете купить валюту. Чтобы обеспечить бесперебойное получение, пользователям необходимо провести проверку личности KY7. Кстати, не стоит забывать и о торговле. В настоящее время бессрочный контракт CoinW в основном включает бессрочные контракты BTC. BTC, Ethereum и EOS, расчеты по которым производятся с помощью USDT в качестве маржи и бессрочные контракты BTC и Ethereum с расчетами в цифровых валютах. Вы можете в любой момент переключиться на соответствующий интерфейс торговли контрактами, щелкнув соответствующую вкладку. CoinW использует лимитный ордер. Лимитный ордер ⁇ это самая высокая или самая низкая цена, которую трейдер использует для определения продажи. И трейдер может снизить стоимость транзакции с помощью лимитного ордера. Однако, если предельная цена далека от текущей рыночной цены, например... Рыночная цена составляет 7000 долларов, но цена заявки составляет 6000 долларов США или 8000 долларов США. Заказ может быть невыполнен. В лимитном ордере пользователю необходимо ввести цену лимитированной позиции и продолжить. Дорогие друзья, на этом наш супер познавательный крутой обзор завершен. Если у вас остались какие-то вопросы, даже самые незначительные, задавайте их в комментариях. Я обязательно отвечу. Пишите, пожалуйста, какое впечатление на вас произвел Куиндапую и что вы думаете по поводу его дальнейшего развития. А на этом я с вами прощаюсь и желаю всего самого хорошего. Спасибо за просмотр. Всем пока.